Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов. Вот. Позади меня находится дом деревянный, которым мы утеплили минераловатным утеплителем толщиной 10 сантиметров по деревянному каркасу. Смонтировали диффузионную мембрану сверху, дельта-нео-вент. Смонтировали обрешетку и скоро будем монтировать фасадные панели. Вот сейчас сделаю вам небольшой обзорчик, покажу... Какие-то нюансы, какие-то детали Как я уже говорил, здесь утепление у нас 10 сантиметров Ну или 100 миллиметров Дальше идет сверху вот эта вот черная пленка Здесь... В качестве откосов фиброцементный сайдинг дековер. И он перекроет вот этот клей. Здесь ничего видно не будет. Снизу у нас идет обрешетка металлическая. Это профиль от гипсокартона 60х27. Который мы монтируем на вот такие вот подвесы. Подвесы крепим на дюбель ГОС 6х60. На... На у нас достаточно жестко получается. Почему мы... Сделаем, делаем вынос на этом объекте, потому что у нас, если посмотреть, вот снизу идет ленточный фундамент, он неровный по отношению к дому. Диагонали не соблюдены здесь. Здесь вот вы видите выступ, а здесь вот, если мы пройдем сюда, у нас выступа нету. Здесь у нас уходит на ноль. Заказчик поставил задачу, чтобы цокольный отлив был одинаковый, чтобы ширина цоколя была одинаковая. Поэтому мы делаем вот такой вот металлический каркас. А сама обрешетка у нас идет под фасадной панели, Это сухая строганная доска. Ну, классический для нас вариант. 95 на 20. Обратите внимание, вот у нас стена высокая. Доска у нас трехметровая. И мы вот эту доску соединяем вот вот наверху. USB девяткой. На 4, на 4 самореза, чтобы у нас стык был ровненький. Вот. Вот. В ряд они прям, видно, они идут. И выравниваем обрешетку, так как у нас деревянный дом. Да, деревянные дома не всегда кривые. Стены Вот выравниваем на дистанционные саморезы. Это классический тоже для нас вариант. С помощью вот этого крепежа можно быстро и качественно выравнивать обрешетку. Также мы будем здесь делать софиты. Вот водосточная система тут уже стоит. Наша задача только поставить трубы. Вот, трубу мы сняли. Она здесь была на фасаде. Но когда мы начали делать монтажную работу, мы ее сняли. Все откосы делаем по принципу, как на том окне я вам показал. Везде у нас идет USB. Заводим везде гидроизоляционную пленку на раму окна и проклеиваем ее а, клеем Дельта -тан. здесь тоже самое давайте пройдем дальше здесь вот если посмотрите есть вот такая пристройка чтобы поставить леса приходится городить вот эти вот дощечки подкладывать и там тоже уже все сделано тут вот видите профнастил на крыше в принципе, удобно с таким крольным покрытием. Можно подложить где-то досочки, где-то брусочки, выровнять плоскости и поставить леса. Тут тоже все, уже все утеплено. Ребята скоро будут монтировать уже непосредственно пластиковые цокольные панели. Джоки, вот как вы видите, вот в этих коробках. Вот сегодня привезли отливы металлические. Стартовые для цокольных панелей. И уже, ну скорее всего, завтра начнут уже монтаж. Вот так это выглядит. Вот такие вот панели. Коллекция клинкер. Вот интересный фасад, я думаю, будет. Вот такие вот панельки. Вот такой вот кирпич. Давайте устанем одну панельку на свет. Вот такой вот коричневый кирпичик. Мне кажется, будет даже очень интересно смотреться. Хорошая серия. Такой, как клинкерный кирпич. Немецкий, можно сказать, фельдхаус практически. Вот. Ну и здесь у нас ни окон, ничего нету. Здесь только обрешетка и то же самое идет цоколь. А также вот смотрите, как мы сделали. Здесь у нас идет, вот в этом участке идет лента, а вот в этом участке идут металлические сваи. Ребята сперва сделали деревянную обрешетку, а потом сделали металлический профиль, чтобы сделать примерно одинаковый рисунок вот этого отлива, который у нас пойдет отлива и цоколя. Вот таким вот образом мы вышли из положения. Друзья, ну вот такой вот небольшой обзор. Если есть вопросы, пишите в комментариях. А так, всем пока. Берегите себя, всем мира и добра. Пока.